Уважаемые коллеги, мы часто слышим об актуальности парадонтологического лечения. Мы видим плотную интеграцию хирургии и парадонтологии. У нас много общих вопросов и общих решений. Я приглашаю вас на мастер-класс по хирургии, наша тема парадонтология. Обсудим современные, актуальные протоколы парадонтологического лечения, основанные на данных научных исследований и подтвержденные клиническими примерами. Ведь в каждой клинике встречается пациент со сложной клинической ситуацией из-за заболеваний пародонта. Мы сможем отработать на практике современные хирургические методы восстановления утраченной костной ткани, которые так актуальны. У пациентов с тяжелым пародонтитом мы обсудим восстановление мягких тканей, тканей десны, что очень созвучно для имплантатов и для зубов. Мы обсудим смену парадигмы в современной пародонтологии. Если возможно сохранить зуб, мы говорим о результативности регенеративных методик. Я надеюсь, до встречи. Всего доброго.